Всем привет, с вами я Дмитрий. Сегодня мы побываем в одном очень интересном, на мой взгляд, бутике детской моды. Называется он пардалец, что в переводе с Валенсианом переводится как птички. И его владельца Елена любезно согласилась ответить нам на несколько вопросов. Очень приятно. Несколько вопросов. Сколько лет вашему бутику? Нам 11 лет, скоро будет 12. И все эти годы мы занимаемся тем, что одеваем детей. И все товары, которые мы видим здесь, испанского производства. Да, вся одежда, которую мы продаем, производится в Испании. Это делается в швейных мастерских, с которыми мы сотрудничаем. И в каких городах находятся фабрики? Много фабрик в Андалузии, в частности в Севильи. Виго, Альбасете. В общем, от севера до юга вся страна, и мы стараемся представить покупателю одежду различных стилей детской моды, и когда появляется что-то новое, мы тут же стараемся отреагировать. И для какого возраста? От нуля до 6 лет. Насколько я понимаю, ваш товар можно приобрести также по интернету. Да, у нас есть страничка, которая для этого и служит. Есть стройный переводчик на 8 языков, отсылаем товар в любую страну мира. Отлично, спасибо. И вам спасибо. Быстренько пробежимся по магазину. Весь товар очень качественный и действительно заслуживает внимания. Дизайн бутика также оставил очень хорошее впечатление. Это заслуга владельцев, Элены и ее мужа, у которых явно хороший вкус. Со слух хозяйки, вечером этот уютный магазинчик, благодаря умело расположенному точечному освещению, становится еще уютнее привлекательнее. Что ж, зайдем как-нибудь и вечером. Кстати, сам магазин находится на тихой спокойной улочке, но недалеко от коммерческого центра Арена, в котором также есть много детских магазинов и может быть не с такими эксклюзивными коллекциями, но о них мы вам расскажем в следующем ролике. С вами был я, Дмитрий. Спасибо.